Купил диаметр от 75 до 200 миллиметров. Честно говоря, не знаю, какой диаметр трубы у нашей бани. Сейчас буду мерить. Bye. <laughs> Вот в таком виде строители сдали мне крышу, которую переделывали несколько лет назад, объяснив, что ну, тут вот ничего нельзя сделать, поскольку андулин, горючий материал. Как назвать таких строителей? Правильно, недобросовестными. А теперь мне необходимо человеку, далекому от строительства каким-то образом решить проблему попадания туда осадков чем сейчас и займусь вот надо каким-то образом обезжирить здесь не знаю каким на самом деле Сейчас обезжирю эту поверхность вот как обезжирить поверхность андулина я пока не знаю наверное его можно просто очистить Так, одели. Одели. Так, теперь необходимо каким-то образом это все вот так вот прожать. Так, теперь здесь. Это называется битумный герметик для крыш. Я думаю, что я сделал правильный выбор. Посоветоваться возможности не было. Я думаю, что его надо было не просто подержать при комнатной температуре, а немного подогреть возле батареи, чтобы процесс шел веселее. Вот, ну, сейчас уже поздно. Что есть, то есть. Работаем с тем, что имеем. Баня в этом году мне доставляет хлопот. Начался процесс гниения, который мы устранили у верхнего бревна. А я заметил, что у меня есть еще поражение в двух местах. Ну, это я буду уже самостоятельно как-то править. Сколько я же уже опытный. Так, вот так вот, ага, так и вот так. Вот главное, чтобы вот по этим трем ручьям вода не попадала внутрь. Вот. Обжимать это сложно. Да в магазине с мягкой, более мягким мягкой жестью была эта штука, как она называется, я уж и не помню, но она была такая неаккуратная какая-то и я отказался от нее это вот выглядело более достойно вот этот надо как-то, чтобы прихватилось и потом рук не хватает, надо бы еще две чтобы прижать и подержать да из-за отсутствия опыта получается не очень аккуратно но самое главное чтобы было надежно чтобы ничего не попадало так-то вроде бы ничего прижать бы чем-то но чем я не знаю И как это сделать прижать когда высохнет герметик сколько у него время высыхания чтобы схватилось сегодня предстоит баня. Наверное, я пойду и затоплю печь. Вот нагреется труба и здесь, наверное, быстрее герметик схватится. А потом я еще немножечко пройду и тогда будут надежно. Вот.